отношения каждый отношения под так скажем более предвзято вот стоит ли пускаться в те отношения которые ни к чему не ведут мне хотелось бы знать вообще ваше мнение на этот счет и существуют ли какие-либо правила которые помогают женщине Помогают ей обрести способность влюблять в себя мужчин. Это очень важный момент. Потому что многие женщины полагают, что сексуальность, то, что она яркая, то, что она красивая, что все мужчины оборачиваются, да? И вот она привлекает к себе внимание. Но давайте не будем, так скажем, обманывать себя. На женщину оборачиваются но делают ли ей предложение? Да? Как часто вы сталкиваетесь с вопросом насколько, э, так скажем, вы внешне эффектны, красивы, умны, но не востребованы? Почему? Вот, это, вот этот очень важный момент. Почему? И насколько сегодня, так скажем, средства массовой информации которые рассчитывают свою, так скажем, просветительскую деятельность только на поверхностный слой, на поверхностные такие вещи, как, там, скажем, этика, поведения, красота и, и все, и больше ничего не надо, да? говорят вам будем с вами рассматривать вопросы о взаимоотношениях и любви, я хочу, чтобы вы сделали для себя, отметили два вопроса. Вот если у вас есть ручка бумага, возьмите перед собой, положите и делайте заметки. Первый. Попробуйте ответить сегодня на вопросы, почему ваши отношения не сложились. И второе. Есть ли пути, которые способствуют тому, чтобы вы в будущем построили благополучные отношения, которые приведут вас к тому, чтобы любовь ваша будет взаимной? Вот эти два очень важных момента. Повторить? Первое. Почему до сих пор взаимоотношения не сложились? Я думаю, что вы много раз пробовали. И второй момент. Есть ли пути, есть ли возможности построить благополучные отношения в будущем? И пометьте себе, что для этого надо. Да, что для этого надо, чтобы понимать, какими должны быть отношения, чтобы они в итоге сработали в вашу пользу, а не против вас. Я часто сталкиваюсь с тем, что моя привлекательность только привлекает, но строить отношения я не умею, пути не знаю. Отлично и нас. Спасибо огромное за ваш комментарий. Большинство женщин также, также испытывают такие же трудности. Испытывают такие же трудности. Большинство женщин, большинство некоторым только интуитивно данные правильные знания. Но они их используют, но они даже и сами не знают, почему у них все это работает. Ну а я, как специалист, который может отследить признаки, принципы свидетельства, разви развития, так скажем, благополучных отношений и тех отношений, которые никуда не ведут. Поэтому вы так для себя и помните, что вы не до конца понимаете, что нужно для того, чтобы строить отношения правильно. Вы не одна, на Очень много женщин красивых, умных, но невостребованных. Я боюсь идти в серьезные отношения. Спасибо, Лена, за ваш комментарий. Это еще один психологический момент, который многие женщины для себя отмечают. Внутреннее чувство недоверия к противоположному полу. А почему? У вас нет опыта, у вас нет позитивного опыта того, чтобы построить благополучные отношения именно отсюда. Если, так скажем, программа вашего компьютера, да, ваш мозг это ваш компьютер, если в программе, да, в прошлом вашей, вашей программы нет опыта позитивных благополучных отношений, то ваш ум будет постоянно приходить к одному и тому же, так скажем, утверждению, что серьезных взаимоотношений не бывает. Отсюда внутреннее недоверие. Мы будем отмечать эти вопросы, мы будем их, они более глубокие, мы их в большей степени рассматриваем на вебинарах. На сегодняшний день мы сейчас пройдемся по более таким, скажем, поверхностным вопросам. Мне удалось на первом этапе заинтересовать и даже влюбить, но не удалось удержать. Кристина, вы не одна, спасибо за ваш комментарий. Для меня это серьезное отношение, а для него, например, нет. Правильно, Марьяна, спасибо вам тоже. Замечательный комментарий. Ну, давайте сейчас пройдемся по темам, которые я для вас приготовила. Да? Мужчина боится влюбиться. Многие женщины так считают, да. Вот мужчина, вот, как Марьян пишет: значит, начались отношения, но дальше мужчина не пошел. В чем причина? Должны ли мы искать причины, женщины, да? должны ли мы искать причины для того, чтобы определить, в чем же причина? Потому что вы такие взаимоотношения можете наблюдать из одних в другие. То есть предыдущие отношения, предпредыдущие отношения были такими, и в итоге отношения не выстроились. Почему? Давайте отметим несколько моментов, как женщины отмечают. Испугался, что не может сделать меня счастливой. Есть такой момент? Отмечает женщина для себя? Испугался, дальше не пошел. Дальше. У него негативный опыт в прошлом, и он боится, что женщина его бросит. Есть такой момент? Да. Спасибо, Джей. Женщина его бросит. Да, испугался. Угу. Дальше якобы у него есть такой опыт, где обжегся на молоке, дует на воду, правильно? Дальше. Боится лишиться независимости. Да? Это то, как женщина для себя отмечает, что у мужчина боится лишиться, собственной независимости. На самом деле мужчина теряет независимость, потому что он уже принадлежит одной женщине и уже не позволяет себе лишнего. Мой мужчина чувствовал себя не на своем месте, как будто я не его женщина, пишет Инна. Ага, ага, ага, ага. хорошее замечание, хорошее замечание. Угу. Правильно пишет Лена, женщина оправдывает себя. Дело в том, что... Смотрите, мы опять отвлекаемся от темы, но я коснусь этого вопроса немножко. В женской психологии встроен механизм. В женской психике встроен механизм. Обвинять себя за то, что не случилось. Есть такой момент? Дайте мне «да» на портале. Есть такой момент? Женщина неосознанно, спасибо, Светлана, дайте мне да, дайте женщину, давайте, да, да, да, да, да, спасибо, спасибо, молодцы. Женщина обвиняет себя за то, что не случилось. И в какой-то момент чувство вины настолько переполняет ее душу, что ей сложно справиться с собственными мыслями, которые ее неосознанно ведут к чувству неуверенности в себе. Для того, чтобы... что женщина должна образовываться в этих моментах для того чтобы понимать что ей нужно делать от чего нельзя иначе женщине свойственно закапываться, зарываться в чувстве вины итак мы продолжаем мужчина боится быть одураченным да, к вопросу о том Почему мужчина, как женщина думает, мужчина боится влюбиться? Боится быть одурачным, боится то, что его женщина обманет. Есть такой момент? Женщины думают, что он бедненький, несчастненький, он думает, я его обману, как предыдущая. Да? Женщина переживает за этот момент, хлопочет. И делает что-то для того, чтобы он так не думал. Боится, что ничего не получится. Да? Очень многие так женщины думают. Марина пишет, я знаю мужчину, который последние годы встречается только с женщинами легкого поведения. Почему так? Да. Хороший вопрос, Марина. Хороший вопрос. А давайте сделаем так, новенькие. Давайте мы с вами продолжим дискуссию относительно того, что пишет Марина. Я знаю мужчину, который последние годы встречается только с женщинами легкого поведения. Почему так? Я вам дам наводящие вопросы для того, чтобы помочь вам в поиске правильных ответов. Он женат? Да, вполне возможно. Такой мужчина женат. Нет, не женат. Хорошо. Да, хорошо. Не женат. Ответственности не хочет брать на себя. Вот пошли ответы. У него куча комплекса, но и обманывать не хочет. Отлично, молодцы новенькие. Он не хочет брать ответственность. Молодцы новенькие. Я так и знала, я ожидала ваши ответы. Прекрасные ответы. В целом, это то, что обычно думают женщины, просто не хочет серьезных отношений. Правильно, Лана, да, это то, что вы, женщины, в большинстве своем думаете. Но скажите мне, пожалуйста, какой мужчина, скажите мне, пожалуйста, вообще мужчина хочет любить? Вот еще. Такой скажем, из той стереи не хочет напрягаться. У меня к вам встречный вопрос. Да-да-да. Мужчина хочет любить, или, или ему достаточно легкие отношения, которые ни к чему не обязывают. Изначально да, не нашлась, не нашлась та, которая зацепила. Да, Аня, правильно, хочет, чтобы его любили. Ага, не всегда хочет любить. Если эгоист, он просто лентяй, ага, ага, ага, вот пошли близкие ответы, близкие ответы, близкие ответы, хорошо. Тогда позвольте сказать мне, если я вижу, то есть ваши ответы близки к правильному, я вам скажу несколько вещей. Нужно внимание для уверенности. Так, да. скажите, пожалуйста, скажите, вот подождите, остановите свои мысли, слушайте внимательно. Как вы думаете, не тоскливо ли мужчине жить, когда он не любит? Я правильно задала вопрос? Может быть, кто-то лучше его переформулирует? Ведь тоскливо, согласитесь, тоскливо жить, когда не любишь.